Добрый день, уважаемые садоводы! С вами сад Хризантем. Я хочу показать, как в этом году мы хотим сделать эксперимент по поводу снятия своих семян с хризантема. Посеять, попробовать, что из этого получится. Я видела, как другие садоводы высеивали свои семена. Какие Хризантемы вырастали интересные, совершенно необычные. Поэтому мы оставили Несколько ведер с цветущими хризантемами, не обрезая, чтобы дозрели семена. Главное здесь не поливать. Как видите, вот они созревшие. Не поливать, чтобы не было сырости. Должно стоять в сухом помещении. Желательно не трясти лишний раз их. В сложности сбора нету никакого. Я срываю прямо так вот головку. Видите, я и срываю, и семена. Значит, они дошли. Хочу показать, вот семена, какие получаются хризантемы. Серенькие, маленькие, мелкие. Что сподвинуло к этому варианту попробовать. У меня есть предыстория, как я покупала в прошлом году семена хризантемы. Вот это вот получается семена калимироваем. Видите, кус зелени уже практически отошла. Я собираю. Сейчас у нас 15 января. То бишь, оно у меня все время это стояло. Доходило, дозревала. Не знаю, где-то я вычитала, что они должны, обязательно их нужно. Я даже вот так вот, наверное, сниму. И положу в пакетик. А дома уже их раскидаю. Я думаю, тут мелкие-мелкие должны быть семена, потому что все-таки калимира само по себе очень мелкий цветок. Ну, вот смотрите, я калемиру все-таки одно разобрала. Тут даже не поймешь, где тут семена. По факту посева и отсеивания семян я вам покажу. Но пока вот такой вот результат. Посмотрим, что из этого вырастет. Нюансик такой, что постарайтесь кустовые хризантемы собирать отдельно. Мультифлору собирать отдельно семена. Вот мультифлора, например, тоже да, мелкие-мелкие совсем цветочки. Я так думаю, все равно какие-то качества сортности, оно должно сохраниться. Ну, а там посмотрим...